заебашили за пять лет что-то похлеще чем пирамиды ну хотя там-то пацаны на своих а, спинах таскали я по-моему женщину проебал свою ладно про продолжим.